Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, она нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщила в субботу пресс-секретарь правительства Александра Исаева. Головченко пришел на избирательный участок вместе с супругой Ириной и двумя дочерьми. Во время общения с журналистами премьер отметил, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика, сегодня выдалась небольшая пауза, решили воспользоваться ей и проголосовать. Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, Головченко сказал, что выбор очевиден.